Всем здравствуйте! Наш еженедельный прямой эфир. А, сначала расскажу, что мы установили на этой неделе, похвастаюсь немного, а потом а, я уже буду отвечать на все ваши вопросы. Да, всем привет, кто присоединяется. Так, а, пылесос Сухум, не знаю, или еще раз отправили тот же самый, на на прошлой неделе. Чувашие два поста, пылесос и ремонт Казахстан. Это, кстати, то, что мы рассказывали, сожгли пылесос в Казахстане за то, что они вообще не, не мылись фильтра. А, дальше это галич, 4 поста, плюс двухпостовой пылесос. И Бухара, Узбекистан у меня здесь написано. Это в Бухаре, Узбекистан установили или в Узбекистане Бухару установили. там Что-то такое, короче. В общем, так. Теперь дальше. Я сегодня попросил нашего руководителя отдела продаж присоединиться ко мне. К моему прямому эфиру. Почему? Потому что к нему были много вопросов. По поводу земли, как там оформить землю, как какие-то как, какие решения по земле. И я думаю, это будет для вас точно полезно. Вот, и еще, кстати, по поводу земли. Вот мы сделали такой опросник, и там 99%, ну, в общем, большая часть людей интересовалась именно землей. Смотрите, что у нас сейчас есть. У нас сейчас есть несколько организаций, которые занимаются поиском земли, по всей территории России. Если раньше мы ограничивались только там Москва и Московская область, то сейчас у нас уже появились компании, с которыми стали сотрудничать, которые работают по всей России. Поэтому, если вам интересна тема с землей, обращайтесь и может быть в вашем регионе у нас уже есть человек, который поможет вам подобрать грамотно землю. Подобрать ее, не только подобрать, а еще и э, оформить документы там юридические и все остальное. Вот так вот. Так, может быть, еще там часто просят, чтобы мы, чтобы я точнее прошелся по цеху и показал, что у нас вообще есть. Так, ну, в принципе, Иван, если ты готов, давай я тебе добавлю. Так, Иван, привет. Да, здрасте. Так. Да, да, да. Ты как будто где-то на курорте у, меня у тебя просто... такая цветная. Башня. Не, у, меня, у меня просто свет плохой здесь очень. Да, Иван. Да, здрасте. Слушай, Всем привет. Слышишь меня? У тебя интернет ужасный. Да, да. Да, да. да. Я отключился от Wi-Fi. Сейчас должен быть получше. Все, супер. Ну, слушай, ну, давай рассказывай, делись там, сколько, что, сколько ты стал зарабатывать, как у тебя вообще доволен, недоволен, давай. Ну, я-то знаю все. Просто, чтобы кто нас смотрит, чтобы понимал вообще, как это, что это. И... Uh -huh. Как у тебя там все происходит? Ну, и потом э, про землю я, тоже я, несколько я, слов там. Я... Да. Хорошо. Первое, что если вы открываете мойку там не на первой линии, а она у вас находится где-то за Кутке, готовьтесь к тому, что первые там две недели, три недели вы будете разгонять эту мойку, да там проводить какую-то рекламу и так далее. То есть сейчас есть стабильный прирост в трафике, то есть там, за первые 3-4 недели появились уже постоянные клиенты, которые приезжают там 2-3 раза на мойку, соответственно, и средний чек, ну, так, скажем, в арифметической прогрессии постоянно растет, и сейчас я уже вышел где-то на ну, в районе 15 тысяч в день. Ну, я думаю, что эта цифра это одна треть от того, что может, эта мойка. Я думаю, что через месяц я выйду ну, на более интересные цифры. Ну вообще, как ты советуешь, как лучше раскручиваться, если мойка не на первой линии? Ну вот раскрутить мойку как лучше? Ну, во-первых, это разместиться на, на всех возможных картах, на Яндекс-картах, на Google картах Если это какой-то региональный город, там очень часто люди используют дубль ну два ГИС так называемый обязательно тоже на нем разместиться, и не просто разместиться, а непосредственно дать рекламу, чтобы когда люди ехали, и у них просто работал навигатор, чтобы э, там светился баннер вашей мойки обязательно. И, конечно, 80% успеха – это внешняя реклама, то есть наружная реклама. Это яркая вывеска, это надувной, э, надувная фигура, вы можете, кстати, ее купить у нас, либо мы ее вам подарим. Ну, можно попробовать листовки. Я еще использовал 4000 листовок. Эти листовки лежат на заправках, и есть промоутер, который их разносил. Плюс еще стоит, помимо надувного человека, у меня стоит еще живой человек, настоящий, с, вы... ну, с мини-вывеской такой, со стрелкой, что мойка там. И, кстати, это работает, и я поставил его где-то в 10 метрах от въезда от мойку. И когда люди проезжают мимо этого человека, они видят надпись мой сам, видят стрелку и как раз поворачивают в голову в тот момент, когда уже они находятся напротив въезда в мойку. И э, они обращают больше внимания на то, что там находится, соответственно, мойка самообслуживания. Угу. А Инстаграм, скажи, Инстаграм работает? Ты вообще размещался в каких-то там местных пабликах где-нибудь? Да, конечно, я давал рекламу в трех пабликах города я скажу, что на открытие это сработало. То есть, когда перед открытием мы дали рекламу в Инстаграм, приехало, ну, так скажем, много машин, которые хотели там бесплатно помыться. То есть, на открытие была акция, соответственно, бесплатная мойка. Обязательно рекомендую это делать, потому что когда вы запускаете мойку, чтобы больше людей вас узнало, это первое. И второе, чтобы вы могли откатать оборудование, чтобы ну, не словить какой-то негатив с клиентов непосредственно какие-то там на запуске в любом случае что-то там будет там пена как-то не так пошла, там еще что-то не так там, и чтобы все эти моменты устранить как раз вот в первый день, когда уже мойка работает. Ну и плюс рекомендую тщательно подобрать химию потратить на это, на это время, потому что клиенты обращают на это внимание, на качество химии как она работает. То есть я потратил на это много времени, но результат как бы превзошел ожидания. Помогла, кстати, водоподготовка. А, кстати, да, ты же потом только понял, что у тебя жесткая вода. Да, да, я сделал анализ, там был PH13, и всю химию мы пустили через осматическую установку, и это очень сильно поправило ситуацию. Ага. Еще такая штука это для тех, кто только открывается. Некоторые думают, что вот сейчас я как-нибудь запущусь, какую-нибудь химию поставлю, там вода хрен с ним, пусть она жесткая, пусть она оставляет разводы. Там. вот клиент помыл машину. У нас очень много таких случаев, когда мы запустили оборудование, клиент моет машину, в результате вода высыхает и она полностью машина в разводах. И клиент думает, ну потом я там сейчас денег нету на умягчитель, вот потом я его поставлю. Или осмос, ну потом я его поставлю там или еще что-нибудь. Вот это ни в коем случае не делайте. Почему? Не? Потому что вот первые впечатление, потом второй раз как бы не повторит, как говорится. Да, там. И что получится? Если вы сразу поймаете негатив, дальше этот клиент просто к вам не приедет. И вот э, всегда тяжелее раскрутить мойку, которая уже испортила себе репутацию, ее намного тяжелее раскрутить, чем новую мойку. Поэтому, если вы открываетесь, Проверьте, пожалуйста, чтобы у вас там хорошо работало, ну, умягчитель, если нужен он, там, если вы видите, что у вас вода жесткая сильно, проверьте обязательно, возьмите анализ, сделайте, он стоит 1000 рублей, сделайте анализ воды. Второе, проверьте пену, попробуйте там загнать сначала знакомых, там, машин 10, 20, посмотрите, как работает химия, как себя отрабатывает. Дальше, если у вас там, э, вот, Вань, это было у тебя как раз на мойке, когда э, пылесосную станцию сразу не запустили. Там, запустили через неделю и тоже уже был какой-то негатив да, от клиента, да, потому да. что они приезжали, они хотели вот именно от пылесоситься, они говорят, блин, нету пылесоса, просто разворачивались и даже машину боксы не загоняли. Так что да. делайте так, они чтобы да... при открытии что... все было полностью готово. Говори. Да-да, все верно. Если что-то на мойке не готово, если на мойке что-то не готово, ее лучше там запуск мойки отложить на пару дней сделайте все, то есть, чтобы у вас работало все, и пылесосы, и чернения, и карты лояльности. И вот когда все уже работает, все запущено, тогда только приглашайте клиентов. Потому что вот Магомед правильно заметил, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление на клиента. Иван, и вот тут смотри, по... есть представительство в Беларуси? Нет, представительства еще нет, но если вы готовы стать нашим представителем, то welcome, мы всегда рады и готовы уже сотрудничать. У нас уже есть представители в разных странах, уже, так могу сказать, СНГ, и поэтому готовы рассматривать сотрудничество. И какие документы нужны для открытия, Иван? Это уже к тебе вопрос, наверное. На самом деле этот вопрос, он очень обширный. Его, конечно, лучше обсуждать с юристом, потому что каждый участок под, ну, предполагает разный под уровень подготовки этого участка. Там Надо ли сокращать санитарные зоны? Не надо. Если это будет капитальное, либо некапитальное состояние, то есть там тоже совершенно разный пакет документов. Ну и если у вас там коммуникации? если нет коммуникации, вам надо будет получать все эти технические условия э, и ходить, ходить в водоканал, на, ходить там, в энергосбыт и так далее. То есть, Перечень документов на самом деле очень различный. В отделе продаж вы можете получить эту информацию просто в любой момент, позвонив нам, и мы дадим исчерпывающий ответ касательно документов. И даже скинем вам инструкцию по открытию автомойки, куда сходить, кому позвонить, какие документы попросить и так далее. То есть это все у нас как бы есть. И э, тут еще такое, э, это то, что, с чем мы столкнулись и столкнулись наши клиенты. Сейчас очень тяж, тяжелее и тяжелее становится выбить землю, ну как бы документы, когда вы делаете, лучше делать под капитальное строение, чем под некапитальное строение, потому что сейчас с этим стало прям жестко, и если вы хотите открыть мойку и идете с документами как на некапитальное строение, вам больше, как бы меньше шанс, шансов, что вам одобрят, в общем, вот так могу сказать. Иван, вот может ты проговоришь в вот этот момент тоже? По поводу, по поводу капитальности, конечно, лучше, строить, лучше брать землю в аренду под капитальное строение, там, строить небольшое что-то капитальное, и потом уже э, дальше развивать это как не в капитальном виде мойки и самообслуживания. Это, конечно, лучший вариант. По поводу земель, обращайтесь к нам, у нас уже есть определенные участки, которые мы можем предложить. Я думаю, что и совместно соинвестирование тоже можем заходить. Так, какую трубу лучше использовать для устройства теплых полов, диаметр, марка трубы? Так, диаметр могу сказать, марку трубы вот не могу сказать, мы не строители, я уже говорил, если вы хотите по поводу строительства, сами строите, мы никакую информацию от вас не скрываем, никакое оборудование мы ставим, никак мы строим, абсолютно всю эту информацию мы готовы с вами делиться, как говорится, бесплатно, безвозмездно. Поэтому по поводу трубы, это 20-я труба, Никто уже строил мойки самообслуживания, уже знает, почему 20-я труба, потому что если труба 16 она быстрее охлаждается, вода в этой трубе, и, соответственно, больше идет нагрузки на котел. Поэтому 20-я, как называется, это вы можете позвонить или в отдел продажи, или мы вам скинем номер телефона нашего начальника отдела строительства, и он вам даст полную консультацию, если нужно, как построить, что нужно делать, какой материал использовать, вообще нет проблем. Так, возможно ли сделать включение освещения постов при пополнении баланса, и что для этого необходимо? Так это мы делаем на всех постах, это вообще без проблем. И плюс еще мы можем поставить светофоры, например, если вы хотите. Сейчас скоро, кстати, вот одна из фишек, которую мы сейчас разрабатываем, это вы сможете, во-первых, то, что вы сможете, нажал кнопку, там, и будет голосовое сопровождение. И второе, это вызов администратора, тоже можно будет поставить на каждый пост и, получается, вы нажали, там, если на первом посту вызываться будет именно просить подойти администратора именно к первому посту. Ну, чтобы он не бегал по всей мойке, кто его вызвал. Да, да. А если, вот вы, если вот. вы с каких-то северных регионов или с центральной России, мы можем вам также на терминал и на светофор подключить ворота. Ворота будут открываться автоматически и закрываться также автоматически. Также голосовое сопровождение, что клиенту пора покинуть бокс и так далее. То есть все эти функции мы можем реализовать на вашей мойке. Тут, кстати, стабилизатор ставится на каждый аппарат отдельно или один на все. Смотрите, если с мощный, вообще всегда ставится один мощный хороший стабилизатор. Не на каждый пост это будет очень дорого, поэтому один просто ставится мощный на всю уходящую линию, и тогда у вас будет, будет вам счастье, как говорится. Так, Вань. Так, да, вы да, занимаетесь да. проектированием всего? Да, мы занимаемся да. и проектированием, и строительством, и шеф-монтаж у нас есть, и есть лучший руководитель отдела продаж, который и под, и и под, и подбор и подбор земли тоже есть у нас. Вот, и подбор земли, да, который мы сейчас. Да, вот. причем удаленность, я добавлю, удаленность. Вас конкретно никак не мешает вам обратиться к нам и начать зарабатывать. Вы можете войти какой-то частью денег, либо если у вас есть участок земли, мы также можем взять его в работу и построить там мойку. Ну, в общем, привлечь туда инвестиции, так сказать. И у нас уже есть такие клиенты, которые готовы отдать свои участки под стройку МСО в любом городе. Да, сейчас, кстати, у нас, как мы только дали, в прошлом эфире мы это озвучили, сейчас у нас там, наверное, клиентов уже 10, наверное, где-то появилось, у которых есть уже земля, и они ищут инвесторов, с которыми вместе они готовы запустить этот объект. И смотрите, вот здесь вопрос очень хороший, что выгоднее, водопровод или скважина? Если вроде бы казалось, да, скважина, она намного выгоднее, потому что это бесплатная вода, но не всегда это так. У нас есть один объект, и даже не один, наверное, объекта три, наверное, за последнее время я уже столкнулся. У них а, они сделали скважину, заплатили деньги, сделали скважину, но вода настолько жесткая, что получается, чтобы ставить там умягчить или все остальное, это обойдется намного дороже, чем подключать городскую воду. Поэтому не всегда скважины это выгодно. Поэтому смотрите, берите анализ воды. Или та организация, которая вам делает скважину, обратитесь к ней, она должна. Вам сказать, на какой глубине есть конкретно чистая та самая вода, которую можно спокойно использовать на мойке самообслуживания. Вот тут тоже это вот правильный, хороший вопрос. Нет, да? по поводу воды я, я полностью согласен, что водоподготовка очень важна. Потому что вы намучаетесь и с химией, и с разводами, и со всем остальным. То есть никого не слушайте, не слушайте нас. Да, живой, живой пример, что водоподготовка это, так скажем, Основы экономии ваших денег и довольных клиентов. Плюс сразу хочу добавить, что среди конкурентов ну я анализирую рынок иногда среди конкурентов, стоимость водоподготовки у нас ну, на порядок доступнее, чем у многих. Так, какая высота должна быть между перегородками? Ну, высота стандарта это 2,40. Вы 10 сантиметров поднимаете э, саму перегородку 10 сантиметров от земли, чтобы не ржавело вот это вот низ. основания, получается не ржавело перегородки и 10 сантиметров, и 2,40 высоту. Это вот стандарт, который делают. Можно выше, но обычно стандарт 2,40. Объясню почему, потому что в свое время многие использовали просто только баннера, а там как раз высота баннера именно 2,40, и поэтому такая высота и сохранялась да. Так, сделаете ли вы аппарат для других купюр? Для других купюр, если вы имеете в виду для там, Узбекистана, там Таджикистана, Казахстана, то да, мы, мы что-то сделали. Вот скажу честно, в России купить такие купюрники или монетники, монетники можно, а вот купюрники купить, которые подходят для вот этих вот э, республик, э, тяжело. Поэтому что мы сделали? Мы сейчас закупаем эти там же, в Казахстане, или, например, э, мы отправляем к вам оборудование, но этот именно оставляем место под э, купюрник, купюроприемник. И вы уже на месте, просто заранее вы нам говорите модель, и мы, вы уже э, на месте просто вам остается только подсоединить два штекера, и все, все будет работать. Так, Я хотел, я хотел еще добавить, я просто не знаю, почему, у меня почему-то вопросы не высвечиваются, то есть те люди, которые там задают вопросы, у меня их нет в Инстаграм. Ну ладно, я про администратора еще хотел сказать, у меня такая ситуация юморная. У меня самый, самый шустрый администратор, который был, его в армию забрали. То есть я рекомендую вам, если вы набрали полный штат, не убирайте объявления о поиске администраторов и всегда... Ну, грубо говоря, усовершенствуйте свой персонал, всегда ищите кого-то лучше. То есть вот сейчас набрали там двоих, троих, и смотрите, что они хорошо, более-менее работают. Не останавливайте поиск, ищите еще администраторов, чтобы они были шустрее, чем, ну, так скажем, нынешние, которые есть, чтобы не остаться без персонала. Ну и плюс и рекомендую уделить большое внимание обучению этого персонала особенно на запуске, то есть чтобы они все трое были и чтобы, когда еще монтажная бригада на объекте, чтобы они прошли обучение и в случае чего они ну, знали, как что-то ну, выходить из каких-то ситуаций, как правильно общаться с клиентами, как следить за оборудованием, как его обслуживать и так далее. Так, какое давление должно быть на участке для открытия? Ну, давление, смотрите, там, когда вы открываетесь, там есть такая штука, когда вы берете разрешение у водоканала, там какую трубу вы можете подключить или какое количество воды вы можете использовать. И не всегда бывает, например, что водоканал предоставляет вам там не больше 10 губов. И он говорит, больше 10 губов нельзя ни в коем случае. Там, да, Потому что в этом месте на одной трубе слишком много там, жилых домов или еще каких-то там предприятий. Поэтому вам могут не дать допуск до какой-то водопроводной трубы или не дать, ну, не, вы не сможете увеличить, в общем, количество воды из расходов у нас в сутки. Там 10 кубов вам одобрили, 15 кубов одобрили, все, дальше вам могут не дать. Поэтому вам придется там дополнительно еще делать скважину. Вот тут такие моменты. Это первое. В среднем давление в водопроводе это 3, атмосф... ну, 3 бара, да, чтобы вы понимали. 3-4 бара это нормально, там 2 бара это нормально. Главное тут не давление, тут главное количество воды, чтобы было. Количество воды мы обычно, чтобы э, вот этого геморроя у нас не было, мы обычно ставим обязательно. Мы ни одно объекты не запустили без резервуара. И причем мы берем резервуар с расчетом, что один куб на один пост минимум. Вот сейчас, например, у нас клиент есть, он сегодня как раз мне звонил, он Суфы, и у него не успевает вода набираться, у него 10-кубовая бочка на пять постов. Это по два куба на каждый пост. Потому что входящая городская вода у него идет слишком мало, входящей городской воды. И просто 10-кубовая бочка не успевает набираться. Сейчас, сейчас они думают, как еще один такой же резервуар поставить. Поэтому вам нужно замерять входящую, ну, в основном лучше, короче, поставить резервуар, и чтобы у вас вот этих проблем не было. Если мойки в Новгороде. Иван, это уже к тебе. Я не, вот, не помню, у нас есть в Новгороде, нет. Иван. В Новгороде нет еще. Нет, нет. Неужели? Не может быть, что у нас нет. У нас во всех крупных городах, в принципе, есть. Нужно посмотреть на, на карту, может быть, что они есть. В общем, можете тоже менеджера спросить, скорее всего, потому что мы недавно смотрели, во всех крупных городах, там больше 300 тысяч населения или 200 тысяч населения, во всех крупных городах России у нас есть мойки самообслуживания, наши мойки, которые мы устанавливаем. Так, примерно станция, ой, примерная стоимость четырехпостовой мойки с постройкой. Ну, постройка стоит в среднем, давайте так, грубо. Так, Иван. Смотрите, давайте так, я пока Иван отключился, в среднем постройка стоит там 500 тысяч пост, это материал бетонирование плюс работа на один пост. Оборудование в среднем стоит там 350, ну тоже возьмем 500, если вы хотите дополнительные какие-то там функции добавить. Вот миллион в общем пост, это 4 миллиона. Плюс техническая комната тут же возьмем, давайте там, если с котлом, со всеми делами, она тоже выходит около миллиона. И когда вам говорят, что нет меньше, там можно. Нет, котел, если у вас там газовый котел, он стоит в районе там, от, 150, от 150 до там, 500 тысяч, да, смотря какой котел. Плюс, плюс бойлер, плюс, плюс подводка, электричество. В общем, все, все, все, плюс техническая комната сама стоит в районе 300 тысяч тысячи рублей, там, 250-300-350, смотря, какая она, какого размера будет. Поэтому она может в районе тоже миллион. Так что 5 миллионов где-то обойдется вам четырехпостовая машина. И если вам говорят, что вам сделают меньше, это полный обман, или это будет каче качество материала очень плохого качества, или э, это будет, ну, не знаю, что-то там недоделанное, или вам просто, вас просто обманывают. Так, ну да, ну, вы, в принципе в вашем вопросе есть ответ. Вот на участке требуется подведение трех фаз с напряжением 380 вольт на 460 киловатт. Это сразу вопрос с ответом. Да, на участке смотреть. Ну, короче, 7, 7 киловатт на один пост в среднем мы рассчитываем. Так, я могу еще, чтобы это... Так, будут ли у вас оптовые цены на химию или они уже есть? Если есть, то, а, то опыт это сколько? А, ну, давайте так, я... Это к начальнику цеха. Вот цены я... вот или вот нашим менеджерам. Я сейчас не могу сказать. Максим, когда у нас будет оптом химия? Есть у нас сейчас оптовые какие-то скидки? Есть, конечно, да. да, есть у нас оптовые скидки. Вы просто от задавайте эти вопросы канистр. нашим. Одна канистра? От 40 А, о, от 40 канистра, я думаю, от одной канистра. От 40 канистра это опт. Я так удивился. Кстати, химию лучше вашей я так и не нашел. У -у -у, спасибо большое. Приятно слышать. Давайте, пока Ваня присоединяется, я попробую вам провести такой вот что у нас здесь? Так, как его развернуть? Ваня, ты вернулся? Да, да, да, у нас есть оптовые, да, у нас есть оптовые цены на химию. Отдел продаж э, с удовольствием, оптом отгрузит вам э, 40 канистр химии. Максим, кстати, спасибо, что правильно подсказал. И еще я посмотрел, у нас в графике монтажа стоит 5-постовой объект в Нижнем Новгороде. Будем его ставить, я думаю, до конца этого месяца. Круто. Так, э, кому какие вопросы по цеху? Вот наш, Ну, это наш цех, где у нас идет сборка. Нашего, ну вот здесь вот идет электрика, вот это вот здесь я провожу прямой эфир, здесь у нас вот собранные щиты, это вот терминалы, это вот разные разные города, там города сейчас не помню, это вот, вот все у нас, это то, что где у нас все это собирается. Это у нас здесь инженеры, финансист, начальник цеха, это вот вон там вот я меня в угол загнали, негодяй. Вот это вот главный наш работник. Вот могу дальше, Вань. Да-да. Так. Вот химия, кстати, про которую вы говорили. Вот. А, вот, кстати, резервуар. Для чего я сюда зашел? Вот резервуар, который мы сейчас сами паяем. Ну, кто-то, многие наши клиенты, уже знают. Вот такие резервуары мы сейчас паяем сами на объектах. Вот этот резервуар у нас сделан специально для аппаратов по нержанию. Это вот скоро у нас будут аппараты для, разлива... для продажи незамерзающей жидкости. И вот специально вот туда мы такой спаяли, такой вот симпатичный резервуар получился. Остальное, вот это терминалы, кстати, синие заранее покрашены, красные и там черные еще есть. Вот это терминалы, они покрашены порошковой краской. Это не ржавейка, сверху покрашена порошковой краской. Смотрится, честно, очень красиво. Так, это вот то, что у нас... Это только одна часть нашего цеха, такая часть это уже в другом цеху, в следующем эфире я вам вторую часть тоже обязательно сниму, покажу, чтобы вы все увидели. Ну, здесь у нас электрика, здесь у нас всякие такие штуки, это вся электрика здесь хранится сейчас. Так, Ваня? Да, кстати, у нас под поводу крашных терминалов, у нас разработано порядка 40 разных видов дверей, то есть вы можете выбрать совершенно уникальный дизайн своего терминала, который не повторится больше ни на какой мойки. Ну, условно, да, то есть 40, 40 объектов. Я думаю, потихоньку можно завершать. Спасибо, в воскресенье приеду в 1 о. Отлично, ждем вас. Да, мы, так, менеджер дальше. с вами свяжется, напишет э, в личку. Оставьте, пожалуйста, контакт, он вам позвонит даже сегодня. Договоримся о встрече. Всем спасибо, кто присоединился. Все, Иван, тебе тоже... Спасибо. Агр... Подожди, подожди, не убегай. А, ага. Да, всем огромное спасибо. Если будут вопросы к Ивану, так как он сейчас сам открывал мойку документы, половина документов он делал практически сам, поэтому вы можете в любое время обратиться к Ивану, и он вам даст обратно. Если хотите, если вы проголосуете в следующем, мы сделаем такой опросник, я еще раз приглашу Ивана, и он ответит на какие-то вопросы вам лично, ну не лично, но в прямом эфире. Вот. Да, Иван? Да, конечно. Звоните, я всегда доступен да. без, без выходных. Какой отдел продаж? Так, не могу придумать название к мойке, посоветуйте. Куга, у нас есть очень красивый логотип. Есть очень много моек, которые уже запустились под нашим названием. Так что запускайтесь. И, кстати, тут еще такая штука. Когда вы запускаетесь под нашим названием, мы всегда... ну Понимаете, это уже наше лицо получается. Мы абсолютно бесплатно, не надо от вас ничего. Вы просто открываетесь мойку под нашим названием, если вам интересно. Но мы будем прям в два раза больше смотреть, следить, чтобы у вас она работала без всяких изъянов. Все бы работало хорошо, потому что это наше название, и мы хотим, чтобы всегда Куга ассоциировалась с самым лучшим, самым, там, я не знаю, самое качественное оборудование, самая лучшая мойка. Поэтому и в дальнейшем мы будем делать какое-то общее онлайн-приложение, которое будет уже, клиенты будут видеть, где находится мойки Куга. Я думаю, в скором времени мы все-таки это сделаем, потому что сейчас это немного затянулось, но я уверен, что у нас скоро все получится. Вот. В общем, да, всем кстати, всего хорошего. Иван, тебе Да. Да, ну, конечно. Да, просто задержка. По поводу, незамер... По поводу незамерзайки, информация уже в отделе продаж, поэтому не упустите сезон, начинаются холода, пора зарабатывать деньги и разливать людям незамерзайку. Поэтому звоните, ждем ваших заказов. Теперь все, пока. Все, отлично. Всем всего хорошего, до связи, вам удачи и огромных денег. Здоровья, да, самое главное.